Народ, у нас очень классный водитель, он все-таки остановился вот на той смотровой, правда вечер уже, солнце садится, Но тут очень красивый вид, просто обалденный.